Для мероприятия по информатизации, направленного на создание или развитие объекта учета 30-й классификационной категории, рекомендованным приоритетным направлением является третье. Для мероприятия, направленного на эксплуатацию объекта учета 30-й классификационной категории, рекомендованное приоритетное направление отсутствует. «Сколько длится повторная экспертиза плана информатизации – на первом этапе планирования. В соответствии с пунктом 19 правил, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 года номер 365, в случае отрицательного заключения на проект плана информатизации государственный орган дорабатывает проект плана информатизации с учетом замечаний и предложений Минкомсвязи России, и повторно направляет его на заключение. Срок подготовки заключения Минкомсвязи России на повторно направленный проект плана информатизации не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления проекта плана информатизации на заключение в Минкомсвязь России. Относится ли закупка кабеля для серверного оборудования к 242-му виду расходов? В соответствии с подпунктом 51.2.4.2 порядка утвержденного приказа Минфина России от 8 июня 2018 года номер 132 Н по 242 виду расходов подлежат отражению расходы федерального бюджета и бюджетов государственных небюджетных фондов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию с учетом опытной эксплуатации развитию модернизации, эксплуатации государственных информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных государственных органов, в том числе находящихся в их ведении федеральных государственных казенных учреждений и органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации."